всем доброе утро я вижу присоединяемся привет напоминаю что мы сегодня с утра собрались в онлайн спортзале декатлон я думаю что уже каждый привык к этим ритуалам прямых эфиров и занятий во время прямого эфира сегодня у нас йога меня зовут шуйская катя я инструктор йоги Регулярно веду занятия, как онлайн, так и офлайн, Так что э, такой опыт ведения в онлайне, он давно уже себя рекомендовал, И Декатлон молодцы, что дают нам возможность оставаться дома, но при этом оставаться в форме. Если у вас есть желание и возможность попрактиковаться минут 30 заряжающим занятием, йогой, готовьте коврик. Если нет коврика, ничего страшного, всегда можно постелить какое-нибудь полотенце, либо, если у вас есть ковер, вы можете заниматься на нем. Ничего, кроме хорошего настроения, решимости, нам не понадобится сегодня. И если в конце эфира у вас будут какие-то вопросы, можно будет задать, я включу комментарии, и мы с вами можем пообщаться. Я думаю, что понемногу уже все присоединяются. Мы начнем занятие с разминки. Я выключу комментарии пока что на время занятия, чтобы они никому не мешали. И мы садимся на копы в удобной позе. Пусть это будет сухасано. Или поза по-турецки. сухасная эта стопа перед стопой, дает очень хорошее раскрытие тазобедренного сустава, даже, возможно, более комфортная, чем поза по-турецки, когда у нас одна нога на другую. Сделайте глубокий вдох, плечи прокрутите назад и вниз. И с выдохом подбородок на себя, макушку толкните вверх, затылок чуть-чуть назад. Сделаем еще один спокойный вдох через нос. Выдох, также через нос. И со следующим вдохом поднимаем руки и вытягиваясь через широкий ладонь. через каждый пальчик потянитесь вверх. Вдох, потянулись. И с выдохом руки опускаем чуть ниже к полу, как будто бы надавливаем ладони на какие-то упругие кнопочки по ними И снова вдох, потянитесь, также сопротивляясь самому себе, как будто бы двигаемся в толще воды. И выдох, движение вниз, это позволяет включать дополнительные мышцы грудной клетки, которые разрабатываются для более эффективного дыхания. И еще раз, вдох и выдох, и пусть движения будут мягкими, и как будто бы вы сами себе сопротивляете движению рук вниз, но вы их мягко толкаете вверх. И последний раз, вдох, ладонь, направляется к ладони. Не соединяйте руки слишком сильно широко. И со следующим вдохом потянитесь всеми пальчиками вверх, как будто бы достаете ребра и позволяете лопаткам подниматься к ушам. С выдохом вставляйте ладони и руки в плечевые суставы. Следующий вдох. Снова дотягиваются ребра, и сейчас, может быть, даже бока справа и слева начинают как будто бы вытаскиваться с области вашего таза. И выдох. Опускаемся вниз. Не прогибаемся к грудной клетке. Вдох. Нижние передние ребра продолжайте толкать в спину, расправляя область между лопатками. И с выдохом мягко погружаем их вниз. И последний раз. Вдох. Потянулись. С выдохом сгибаем руки в локтях, ладошки разворачиваем вперед. И мы как будто бы скользим по невидимой стеночке, по стеклу вниз, как это делают очень часто мимо в своих остановках. И теперь вдох. За всеми пальцами мы поднимаемся вверх. Понаблюдайте, чтобы по ощущению ваши ладони и локти были в одной плоскости. Для этого ладошки мы чуть-чуть толкаем назад, а локти наоборот чуть-чуть толкаем вперед. Но при этом плечевые суставы у вас остаются всегда сохраненными. Вдох. Когда мы руки поднимаем вверх, наши лопатки скользят вверх. Когда мы руки опускаем вниз нижний край лопаток, как будто бы соединяются друг с другом еще больше, позволяя грудной клетке раскрываться. Вдох последний раз, область шеи почти нейтральная в работе, стараемся исключать излишнее включение трапеции в работу. И с выдохом собрали локти друг к другу, как будто бы мы хотим дотянуться до боковых линий нашего корпуса, а ладошками продолжайте толкать пространство позади вас. Представляю, что еще чуть-чуть и ваши локти идут вперед относительно ваших ладоней. Грудная клетка не перераскрывается. Нижние передние ребра, мышцы в верхней части пресса мы включаем в работу и продолжаем толкать ими область между лопатками. Она собирается, но изнутри мы ее продолжаем расталкивать, создавая комфортное ощущение работы, но при этом без излишнего спазу. И последний раз вдох, выдох. И на вдохе поднимаем руки. И теперь ладонь к ладони. Сгибая руки в локтях, соедините их мягко над головой. И пусть это движение без взгляда сразу же совпадет. Каждый пальчик друг с другом. Спокойный вдох. И чуть потяните ладони вверх. Настолько, насколько это возможно, выпрямляя руки. Но при этом плечи не подтягиваются к ушам. Оттягивайте, а продолжайте их удлинять вниз в область вашего таза. Вдох. Посмотрите вверх. Грудной клеткой. И взгляд направляем мягко в потолок. Нижние передние ребра продолжают уходить внутрь. И с выдохом возвращаемся. И снова вдох. Раскрываемся. Не забываем, что плечи мы сохраняем в нейтральном положении. Локти выправляются ровно настолько, насколько доступно. И выдох. Иначе от позы не будет должного эффекта. Спокойный вдох. И с выдохом руки ставим позади. Прокрутите плечи. И потянитесь грудной клеткой вперед. Создайте мягкое удлинение через севертальщины козочки, через области годицы назад. И на вдохе еще больше грудину. Вспоминайте, рука у нас лежит на верхней части груди. Мы толкаем чуть-чуть вперед, пусть руки будут на кончиках пальцев. Мягко погружайте их в опору, но при этом удлиняемся через макушку вверх. Спокойный вдох, с выдохом еще чуть больше подбородок на себя, затылок назад. Джанхарбарха, мягкий головой за ног. И с выдохом переплет рук. Переплетаем пальчики друг с другом, разворачиваем замок и толкаем его перед собой. Нижняя часть живота мягко поднимается вверх под ребра, пупок погружается в сторону внутренней части позвоночника, передние и нижние ребра еще чуть больше толкаются внутрь, грудина погружается внутрь и взгляд начинает опускаться в область ваших верхней части бедер, макушка вперед, равномерное скругление спины. Если вы только чувствуете область между лопатками, чуть больше выбираемся дыханием, на выдохе расталкивая область поясницы. Но мы остаемся сидеть на седачных костях, на область копчика не уходим. На вдохе мы от таза активного начинаем вытягиваться вверх и заводите руки чуть больше назад, а грудную клетку вперед и вверх. Спокойный вдох и с выдохом снова движение. И пусть это будет такое же равномерное движение, как в кошке. Мы скругляемся на выдохе, а на вдохе поднимаемся вверх. Руки активны, локти как будто бы кто-то стягивает вам. В этих простых движениях работа будет ровно настолько, насколько вы позволите себе ее прочувствовать. Последний раз вдох. Если это будут расслабленные мышцы, без должного включения в работу, то и поза будет очень легкой. Если же нет, я думаю, что некоторые из вас уже точно почувствовали тепло в ваших руках и грудном отделе. Опускаем руки и пошевелите вашим плечевым поясом. пояс. Как будто вы рисуете восьмерку вашими плечами, знак бесконечности, плоскости, параллельный пол. И в другую сторону, меняйте направление движения, может быть это будет не сразу, но мы создаем это ощущение легкости перехода с одного направления в другое. Тренируем наш мозг. Заканчиваем движение. Вдох, с выдохом вытягиваем ноги перед собой. Стопы на себя. Четыре пальчики вверх, колени вверх. Не позволяйте им сваливаться внутрь, что чаще всего происходит, либо разваливаться излишней наружу. И в этом положении снова прокручиваем плечи, ставим руки назад и чуть выталкиваем в свою грудную клетку. Ощутите, что вы ушли с области копчика, нижней часть живота – мягко подтягивается к передней части ваших бедер. И теперь по одной ноге начинаем выправлять правую ногу, левую ногу. Можно чуть-чуть приподнимать даже пятку с пола. Это более усложненный вариант. Почему? Потому что когда мы приподнимаем пятку и вытягиваем ногу, у нас хорошо включается в работу передняя часть бедра. И вам нужно контролировать, особенно в фазе возврата, чтобы коленная чашечка не уходила внутрь. Подмогайте себе руками. Если же вы чувствуете, что спина хорошо справляется с работой, можно руки убирать. Но я это не советую, особенно если у вас нет контроля об зеркало. И еще пару раз. Вдох, выдох. И собираем стопы стопа к стопе. Но убираем стопы чуть дальше, чтобы между бедром и голенью у нас был угол 90 градусов. То есть это не узкая постановка Баххи Канасана, а именно широкая. И в этом положении, выталкиваясь с грудной клеткой вперед, мы делаем фазу вдоха. И с выдохом руки убираем на голени, скругляя всю спину, мы совершаем фазу выдоха. И снова вдох, руки убираются назад, проталкиваем себя вперед. И с выдохом, мягко скругляясь спине, выдох, показываю бок. Вдох, руки убираем назад, выталкиваемся от области опоры, от таза. И с выдохом мягко скругляясь, чтобы спина была равномерно скругленная, не только в области лопаток, но и в области поясниц. И снова вдох, вытянулись. И в этом положении все чуть-чуть. И теперь, подшагивая ягодицами, как будто бы вы хотите так стопами сделать первые шаги, мы дошагиваем до вашего максимального положения, когда ваша либо стопы приблизится максимально к паху, либо таз уже начнет уходить назад. Значит, нам нужно остановиться и сделать движение назад, также стараясь сохранять нейтральное положение вашего копчика. И спокойный вдох, снова вытянулись, и с выдохом пошли еще разочек. Мы очень хорошо разрабатываем область ваших тазобедренных суставов. Как видите, я ладошками тоже подшагиваю, если амплитуда моего движения довольно-таки большая. И последний раз. Вдох. И с выдохом подшагнули в свою максимальную баху-канасану. То есть тогда, когда у вас стопы соприкасаются, пятки соприкасаются, но передняя линия бедер направлена четко вверх, передняя линия э, таза. То есть мы не заваливаемся назад. Если есть возможность легко прокрутить грудную клетку, мы это делаем. И здесь руки убираем назад, вдох, и с выдохом чуть больше грудины вытягиваемся вперед. Либо, если это доступно, и у вас наклон довольно-таки уверенный и спокойный, вы можете руки перевозить либо вперед, и при этом толкайте пятки друг к другу. Представьте, что вам нужно пятки хорошо протолкнуть одну к другому. И теперь представляем, что между коленом сгибе, у вас находится какой-то предмет, например, монетка. И вам нужно ее сильно-сильно сжать. И вот это прижимание голени к бедру создаст ощущение еще большей ротации в тазобедренном суставе. И ваши бедра естественным образом самостоятельно начнут опускаться вниз. Тот, кто руки держит позади, делает все то же самое. Пятки толкаем и внутреннюю часть бедер прижимаем к внутренней части голени. И ваши бедра начинают раскрываться буквально как книжка. Спокойный вдох, выдох. И расслабляем бедра. Вытягиваем ноги вперед. И снова расслабление плечевого пояса. Можно по пятке перекатываться, но при этом сохраняйте направление пяси и пальцев вверх. Перекат совершается в области тазобедренного сустава. Спокойный вдох, выдох и расслабляемся. И теперь снова у нас переплет ног, но уже в другую сторону. Снова собираем, чтобы у нас другая нога была спереди. Если до этого была правая, сейчас левая. И снова ищем опору на ситалищные бугры. Снова вытягиваемся через грудную клетку вверх. Убираем руки назад. Спокойный вдох. И с выдохом поднимаем руки в потолок. Вдох. Расталкиваем область между лопатками. Передние и нижние ребра чуть погружаете назад. Вытягиваетесь за кончиками пальцев вверх, при этом не зажимайте сейчас уши. У нас уши остаются абсолютно свободными. Мы как будто бы чуть-чуть, представляя, что ремень зажат между ваших локтей, мы одновременно мягко расталкиваем его в сторону, но сохраняется ту структуру, которую вы заняли. Спокойный вдох. С выдохом руки уходят вперед. Переплет пальцев, но непривычный, привычный, который сразу складывается в ваши ладони, а в другой, который мы еще сегодня не делали. Выталкивая ладошки вперед, спокойный вдох, и с выдохом мягко начиная скругляться с нижней части живота. Мы чуть-чуть уходим на заднюю часть седальных костей, погружаем бубок, погружаем передние и нижние бедра, ребра, расправляя пространство груда поясничного перехода, ребра внутрь, вдох, и с выдохом теперь. Максимально потянитесь пространством ладоней вперед. Взгляд на переднюю верхнюю часть ваших бедер. Спокойный вдох. Подбородок на себя, макушка еще больше вперед, а затылок в потолок. И на вдохе мы поднимаемся, перекатываясь на переднюю часть седачных костей. Нижние передние ребра не слишком вываливайте, но грудину проталкивайте вперед и вверх. Руки назад. Спокойный вдох. И с выдохом также, равномерно пуская волну, как в кошке по спине, мы перекатываемся на заднюю часть седальных костей, но при этом не перекатывайтесь на копчик. Копчик не предназначен для того, чтобы принимать на себя вес нашего тела. Вдох, раскрываемся. И с выдохом снова мягко сплевляемся. Погружайте пупок в сторону внутренней части позвоночника, позволяя раскрываться. Освобождаться буквально от вашего дыхания области поясницы. Вдох. Последний раз. Локти у нас выпрямлены, стянуты. Именно это создаст работу ваших рук. Тепло вашего тела. И последний раз. Скруглились. Выдох. Спокойный вдох. Выдох. И поднимаемся вверх. Убираем руки назад. И теперь ставим ноги на Угол 90 градусов между бедрами, угол 90 градусов между голенью и вашим бедром и 90 градусов между стопой и голенью. Ваши пятки на полу мягко сжимаются. Руки убираем назад и сейчас в этом положении сделайте такое усилие, как будто бы вы пятку хотите подтянуть к области вашей ягодицы. То наблюдайте, что происходит в области вашего таза, как он сам приподнимается, вытягивается чуть больше Нейтральное положение, позволяя всему корпусу подниматься вверх потолок. Руки вы можете держать и помогать себе в этом движении. Продолжайте пятки подтягивать на себя, при этом колени разводя чуть больше в стороны. Не позволяйте им падать вниз. Расталкивайте, разворачивайте изнутри наружу. Вдох. Еще чуть больше. Подсобирайте пятки. И с выдохом расслабляем ноги. И снова вдох. Вытянулись вверх, с выдохом подсобираем пятки, тянем их на себя. И теперь грудной клеткой мы вытягиваемся вперед, и руки уходят на внутреннюю часть вашей голени. Вы можете захватиться за голень, вы можете захватиться за пространство ваших щеклот. И снова вытягиваясь вперед, чуть-чуть нажимаете руками на ваши руки и помогаете также ноги вставлять за тазобедренный сустав. При этом нижняя часть живота начинает удлиняться вперед. И можно создать мягкое толкание внутренней частью коленей ног на ваши руки. А руками мягко сопротивляйтесь. Чувствуйте, какое приятное тепло идет по ногам. Возможно, даже такой чуть-чуть тремор. Ничего страшного, мы как раз добиваемся этого ощущения. Грудиной толкайтесь вперед. Спокойный вдох. И с выдохом расслабились. И здесь можно руки руками пройти чуть-чуть ниже поставить перед собой и ноги выпрямлять, но ровно настолько, пока не теряется ваша прямая спина. Как только спина выстреливает вверх, значит все, лучше остановиться. И здесь действительно проработать глубоко на области вашего тазобедренного сустава. Если же движение позволяет, вы можете до конца выпрямлять, либо почти до конца выпрямлять ноги, сохраняя направление коленных чашечек вверх, четырех пальцев вверх. Сплощенную область поясницы действительно сначала на пол, у вас будет опускаться нижняя часть живота, потом область ваших ребер, грудная клетка. И взгляд мы направляем либо вперед, если у нас корпус выше, и также низ, сначала скользить, взглядом опускаясь, и если есть возможность, вы можете лечь. Но запоминайте, что ваши колени должны четко смотреть в потолок. Не позволяйте бедрам сваливаться. Пять пальцев направленный вверх очень хорошо нам демонстрирует то, что мы продолжаем, подтягивая коленные чашечки, сохранять сильными, активными ваши ноги. Здесь расслабляется спина, разрабатывается тазобедренный сустав, но ноги ваши не расслаблены. Если есть возможность, можно взяться за пятки. И локти, устремляя в стороны, также продолжать укладывать себя на опору. Если грудная клетка лежит на полу, ваше движение будет чуть более на уплощении грудного отдела. То есть проталкивание грудной клетки вперед и вверх. Спокойный вдох. Если вы согнутыми ногами, показываю тот же самый ряд, Ваши ноги согнуты, вы все равно можете захватиться за пятки либо за и также проталкивать себя, представляя, что грудью вы тянете вперед вверх. Вдох и выдох. И мягко руки убираем вперед и отжимаем себя от пола. Подшагиваем вперед, руки уводим назад и делайте несколько движений в области вашей грудной клетки по полукругу, либо полный круг. Чуть отпуская напряжение. Колени согнуты, мы все делаем согнутыми коленями. Круговые вращения. Спокойный вдох. Выдох. И мягко собираем ноги. Сначала сделаем в этом движении. Даже если у вас были выпрямленные ноги, подтягиваем колени, пятки снова к бедрам. И несколько движений. Мы как будто бы всю внутреннюю часть бедра хотим уложить в пол. Это может быть сделано. Здесь заканчивается движение, но не теряем структуру нашей ноги. Нам нужно скомпенсироваться, то есть увести ноги во внутреннее вращение. Обе ягодицы остаются лежать на полу. Мы раскрываемся, выдох, тянем ногу внутрь, ощущая, что движение происходит в тазобедренном суставе. И еще пару раз. Выдох, вдох, поднимаемся. Выдох, вдох, поднимаемся. И теперь собираем ноги вместе, сжимаете друг к внутреннюю часть стопы, внутреннюю часть коленей, бедра, вдох с выдохом, обнимаем себя за локти и мягко скругляемся. И сейчас пусть ваши руки начинают давить друг на друга. Пальцами рук обнимаете свои бицепсы и хорошо включаете в работу всю внутреннюю часть ног. Хорошо включайте приводящие бедер, особенно уделяем внимание. Вдох, раскрываем область между лопатками, область поясницы, спина мягко скругленная. И с выдохом расслабляемся. Теперь правая нога уходит вперед, э, левая нога уходит вперед, правая перешагивает в области колена. Спокойный вдох и переднюю линию тела прям удлиняйте, вытягивайте по вашему беду. Левая нога может быть полностью выпрямлена, если это доступно. Если нет, у нас всегда есть возможность, вариация подсогнуть ногу и немного даже бедром, коленом подтягивать правую ногу к нашему животу. Спокойный вдох с выдохом. Правая рука идет на правую колено. И вдох, вытягиваемся, выдох, разворот. Левая рука может встать на кончик пальцев, но мы не облокачиваемся наоборот, как будто бы чуть-чуть еще больше отталкиваясь. Кончиками пальцев рук мы раскрываем грудную клетку и за макушкой вытягиваемся в потолок. Спокойный вдох и выдох. Еще раз посмотрите более акцентно на область за вашим левым плечом. На следующем вдохе мы возвращаемся в нейтраль И с выдохом чуть больше прям потяните еще себя руками к передней поверхности бедра. Меняем ноги. Левая нога вытягивается. Правая нога, либо сразу же, 4, 5 пальцев вверх, колено вверх, мы перешагиваем, либо вариация, когда нога подсогнута. Я в этот раз покажу с прямой ногой. Спокойный вдох. Вытягиваемся, представляем, что нам бедра нужно чуть-чуть соединить друг с другом. И выстилаем буквально переднюю линию нашего тела по коврику спокойный вдох, с выдохом левая нога на внешнюю часть, на внутреннюю часть колена, либо на переднюю, здесь это не сильно важно, и вдох, вырастая с выдохом, ставим кончики пальцев правой руки назад, вдох, всегда вытягиваемся вверх, а ротацию мы делаем за счет мышц области лопаток в правую сторону, не за счет мышц рук, эта рука тоже, она просто мягко нас, как будто бы вы надавливаете на переднюю часть вашей голени, Мягко погружайте ладошку в опору, но при этом не добавляйте излишнего речевого. И со следующим выдохом посмотрите на область за вашим правым плечом, либо представьте, что вы хотите туда заглянуть. Вдох, возвращаемся. С выдохом снова себя подтягиваем и чуть ближе прижимайте бедро к вашему нижнему ребру. И мягко раскручиваемся и уже уходим в шаблазму. Как мы уходим, можно сделать по желанию, либо на спине, руки берем за поверхность бедра, заднюю поверхность бедра, подшагивая пятками, скругляя спину, мягко выстилаете себя позвонок за позвонком, постепенно отрывая ваши бедра от пола. Здесь можно обнять свои голени и мягко покататься из стороны в сторону. Если же вы хотите чуть больше промять вашу спину, можно сделать Перекаты. Большой палец к большому пальцу, колени чуть больше в сторону, то есть вот такое вот движение. И мы начинаем также с на костей скатываться вниз. Бедра не прижимайте к вашему животу. Если как только вы прижмете бедра, у вас потеряется круглая спина, а здесь нам нужна круглая спина. А мы катаемся подобно шарику. Включайте мышцы живота еще пару раз. Можно не ловить баланс, как я. Можно просто... Сразу же, как только дошли, и снова уходите назад. Спокойный вдох и с выдохом. Опускаемся вниз, также уже колени к себе. Перекаты. Тот, кто катался, перекаты по спине. Все присоединяемся в одну позицию. Ставим стопы на коврик. Руки переплетаем. Вдох. Переплетение вверх. С выдохом по одной ноге. Подтягивая коленные чашечки, направляя пальцы в стоп, вверх, в потолок. Нижнюю часть живота подтягивайте вверх, как будто бы пупок хотите направить внутрь, но область лобковой кости к области нижних ребер. Передние нижние ребра погружайте еще больше внутрь, как будто бы толкая область лопаток, буквально растилая их по коврику. И теперь переплет мы опускаем за голову ровно настолько, насколько это доступно, чтобы грудная клетка не взлетала вверх. И ту выстроенную позицию, которую мы нашли, мы не потеряли. У кого хорошее раскрытие в плечевых суставах, он может опустить руки до пола. Но только здесь в приоритете наша грудная клетка. И четкое вжимание области лопаток, особенно заднего и нижнего края, в пол. Колени подтянуты, ноги активны. Суптатадасма. Спокойный вдох. Выдох. Еще максимальное напряжение, равномерно распределяемое по передней и задней линии тела. Вдох. И выдох, расслабляем все тело, убираете ладошки вниз к стопам, и стопы разваливаете в стороны. Спокойный вдох, раскрытая грудная клетка. Почувствуйте, что ваш лоб свободен, Замкните нижнюю часть от верхней, глаза прикрыты. И сделайте спокойный вдох через нос, и можно выдох через рот со звуком ха. Вдох глубокий. Выдох. Отпуская все напряжение. Вы можете повторить еще пару раз это звучание. И вот эта мягкая вибрация от звука Х позволит еще больше внутри расслабить ваше тело. Самые глубокие мышцы, находящиеся в груди, в области шеи, в области позвоночника. Поэтому не пренебрегайте этим простым, но эффективным упражнением. И сейчас, оставляя глаза прикрытыми, мы постепенно позволяем дыханию становиться чуть более мягким, легким, дышим через нос, замкните нижнюю челюсть от верхней, размыкайте, но при этом губы сохнуты, пусть глаза будут расслаблены. Глазные яблоки чуть погружаются внутрь, веки тяжелее, расслабляется Область висков, бровей, рыба расслаблены, разглаживаются. Почувствуйте, что нижняя челюсть подбородок, абсолютно без напряжения, губы, область вокруг кита. Щеки с внутренней стороны, снаружи. Область скур, область ушами и уши. И теперь почувствуйте, что ваши руки и ноги достаточно погрузились по опору, чтобы отдать ей все напряжение, всю усталость, которая, может быть, появилась во время занятия. Они становятся более легкими, и как будто наполненными, при этом растекаясь, теряясь в окружающем пространстве. Почувствуйте, несмотря на то, что опора твердые, она как будто бы стала мягкой и обволакивает наше тело, позволяя ему погружаться. Усознайте область таза, насколько он стал широким, объемным. Где-то там внутри появилось пространство между суставами, бюдер и таз. поясница удлиняется, раскручивается, опускается в пол, область лопаток становится чуть более упрощенной, обеспечивая надежную опору для вашей грудной клетки и позволяя плечам чуть больше раскручиваться суставом, раскрываться, опускаясь в опору. Обратите внимание на вашу грудную клетку и живот. Что сейчас больше участвует в дыхании? Грудь? Или живота Почувствуйте, насколько мягкие вдохи, наполняющие, расслабляющие. И насколько мягкие выдохи, еще более расслабляющие ваше тело. Подвижная водная клетка, объемная область подключиться. Мягкие Мягкий, теплый живот. С новым вниманием чуть возвращаетесь в область шеи и головы. Почувствуйте углубление, расслабление задней части шеи, передней и бокала. Область затылка опускается, погружена в пол, кожи головы и обласистой части максимально расслаблены. снова чуть освободите чем часть отверстия и почувствуйте что ваша кожа лица буквально наполняется напитывается при каждом вдохе еще больше расслабляется при каждом выдохе осознайте что граница тела потеряна есть только ваше мягкое дыхание и ваше мягкое внимание такое же спокойное, легкое, замедленное, как и вдох и выдох. Побудьте несколько мгновений в тишине, с большей вниманием и остротой вознаваясь это мгновение здесь и сейчас. Деняйте и выдохи. Пусть каждый последующий вдох будет чуть глубже, по мне предыдущего. Добирайтесь дыханием от центра, периферии, пошевелите кончиками пальцев рук и ног, пошевелите руками и ногами, согните ноги в коленях, установите их стопами надо и мягко. Тянитесь. Можно также перекрестить ладони, увести их за головой, но сейчас ваши колени согнуты, поэтому вытяжение становится более мягким и свободным. Погружайте пупок в область вашей внутренней части позвоночника еще больше, раскрывая область поясницы. Сделайте максимальный вдох, выдох, переворачивайте на И также буквально пару цепок дыхания в этом положении на боку, поза эмбриона, максимальная защита, Запоминайте эти ощущения от практики и принесите их в этот день. Спокойный вдох и на выдохе, помогая себе верхней рукой и верхней ногой, гляняясь по полу, Вырастайте мягко, без резких движений в положении суткоса. Как в начале занятия, мы садимся с удобным переплетным ног, Вытягиваем грудную клетку, проворачиваем плечи назад и вниз, подбородок на себя, прикрывайте глаза и соединяйте руки в позу на перед грудью. И сейчас, мысленно погружаясь внутрь себя, сравните свои ощущения до практики и теперь. Понаблюдайте, какое легкое ваше тело, голова, грудная клетка легко вздымается на нет никаких усилий. Поблагодарите друг друга за компанию, на за энергию, которой вы обменялись друг с другом. Напомнись. Поблагодарите свою тему за его возможность, самих себя за желание практиковать. И этот день за то, что он дает нам эту возможность. Спасибо за практику. Намаста. Сейчас я включу комментарии, или если у вас появились какие-то вопросы, или вам хочется чем-то поделиться, можно будет это сделать. Еще раз напоминаю, что мы в эфире аккаунта Decathlon, который создал онлайн-площадку, свою онлайн-площадку, которая позволяет нам заниматься всем, различными направлениями в течение всего дня. Эфир будет доступен еще 24 часа, поэтому если будет желание, завтра с утра вы можете еще раз потянуть, расправить вашу грудную клетку. Спасибо, спасибо вам за присутствие и за то, что вы действительно практиковали вместе со мной. Я надеюсь, что практика дала вам некое расслабление, сняла нагрузку, тяжесть ваших плечей, мы при этом добавила им силы. Спасибо. Да. Угу. Я так вижу. Пока что у нас нет вопросов. Всем спасибо за практику. Ощущение спокойствия, миротроение. Да, я очень рада, что у меня получилось вам передать, потому что. Именно это состояние я хотела сегодня чуть больше транслировать. Энергии нам хватает, а вот успокоиться — это то, что действительно сейчас нам крайне важно. Супер, спасибо. Вроде бы мы ничего такого не делали, активного, но при этом, я думаю, хорошо проработали и область таза, которая позволяет нам всегда давать легкость Активный таз, тазобедренные дает легкость нашей спине. Всем спасибо. Я думаю, что можно уже заканчивать. И напоминаю, что эфир будет еще доступен, если хочется задать мне лично вопросы. Есть в анонсе мой аккаунт. Вы можете всегда мне писать лично. Постараюсь ответить. И до встречи в пятницу, также в 9 утра по Москве. Будьте на связи, будьте дома, будьте в форме и жду вас в онлайн-сале ТКТВ.